Елена, Елена приобрела и сам все работы. Кренизацион был очень обидный, подготовлен грамотно, подошел отзывчивый, <плодил> <плодил> <плодил> грамотный, технический <плодил> и хорошо все объяснял.